коллеги, здравствуйте. Знаю, что прошла... прошла конференция. Надеюсь, она была очень интересной. Выступали и преподаватели, и э, ученые, все те, кто занимаются общественными и социальными науками. Вы хорошо знаете, что в гуманитарном просвещении Россия всегда имела не просто передовые, а часто и лидерские позиции. И Надеюсь, мы их сохраним в будущем. Тем более, что от э, уровня в этой сфере определяется и культурный, и моральный уровень в обществе в целом. Отмечу, что в условиях современного довольно противоречивого мира ценность гуманитарного образования только возрастает, несмотря на то, что э, на первый взгляд на передовые позиции э, выходят знания в прикладных областях, связанных с техникой, с экономикой и так далее. Но необходимо видеть роль России в мире и понимать мотивы действия тех или иных общественных систем, государств, политиков. Без этого, без этого базиса, без этой базы нам невозможно ни укреплять страну, ни развивать ее. И, наконец, без достижения в социальных науках невозможен кардинальный подъем всей российской науки. Наряду с развитием естественно-научных дисциплин, они являются фактором решения приоритетных государственных задач. Вместе с тем, научное и методическое обеспечение гуманитарной сферы образования сегодня иногда, скажем так, запаздывает. Опаздывает и с современными учебниками, и с подготовкой самих специалистов и самих педагогов. Практически нет пособий, которые глубоко и объективно отражали бы события новейшей истории нашего Отечества. Учебники по истории и обществознанию подчас останавливаются на периоде 90-х годов прошлого века или бегло, абстрактно, а подчас и очень противоречиво, мягко говоря, освещают события самого последнего времени. Эксперты говорят, что нет также системного изложения большинства тем. Говорят об отсутствии у нас новых направлений и школ, выдвигающих крупные доктрины и способные трактовать события современности. И это при том, что российская историческая, правовая и философская школы имеют мировую известность и вошли в классику науки. Здесь хотел бы особо выделить, конечно, и в общей системе знаний философию. Современному российскому обществу нужны глубокие мировоззрические исследования. К сожалению, это очень часто подчинено текущим потребностям, конъюнктуре текущей. И это жаль, потому что нам не нужно конъюнктурить, нам нужны основ... такие основные приоритеты, основные знания в этой области, глубокие, фундаментальные. И у нас нет никакой необходимости уходить от этой фундаментальности. На вашей конференции речь шла, насколько мне известно, также о необходимости формирования образовательных стандартов, как специалисты говорят, второго поколения. Известно, что существующие сегодня стандарты – это набор требований прежде всего к ученику. Какие предметы и в каком объеме он должен изучать. Такой подход к образованию не решает задачу утверждения ценностных ориентиров и формирования личности. Суть же новых стандартов в том, что они должны поставить во главу угла не предметный, а общий личностный результат работы с учеником, со студентом. И здесь на первый план, конечно, выходит содержание образования, его соответствие с запросом времени. Кроме того, новое поколение стандартов предъявляет и новые требования к самим педагогам в том числе к преподавателям истории и обществознания. Известно, что на старом багаже сегодня далеко не уедешь, поэтому надо помочь преподавателям и с переподготовкой, и с возможностями самообразования, с пополнением и обновлением их профессионального запаса. К сожалению, я с преподавателями в школу, не так часто, но все-таки встречаюсь иногда, ясно, что здесь очень много проблем. Но... К сожалению, сожалению внимание этой сфере деятельности уделяется очень мало, а подчас вообще никакого внимания не уделяется. И это вот в сегодняшней ситуации, когда наоборот нужно как можно активнее людям помогать. в этой работе, Потому что нет, нет общих стандартов. И подчас просто каша в голове. В обществе каша. И в голове преподавателей каши. Подчеркну, основной состав преподавателей этих дисциплин имеет, конечно, высокий, очень высокий общеобразовательный уровень и высокий уровень подготовки. Это люди по-настоящему знающие и любящие свою профессию. И в ходе перехода к новым стандартам нужно позаботиться о сохранности уже сложившегося учительского корпуса. Тем более, что учителей обществоведения крайне не хватает в некоторых областях, в сельских школах. Там эту важнейшую дисциплину нередко получают в нагрузку преподавателей других предметов. Как будто это не так важно. Отмечу, что к новому учебному году наши историки и обществоведа получат новые учебные пособия и для учителей. Ждем, что в скором времени учебники такого уровня будут подготовлены и для самих школьников. Еще раз подчеркну, государство будет всемерно поддерживать талантливых педагогов, будет это дальше оснащать школы и вузы современным оборудованием. Вы знаете, мы уже сделали это в рамках национального проекта по образованию, или, точнее сказать, делаем и будем расширять эту работу дальше. Однако надо также разработать дополнительные меры поощрения для исследователей и в области гуманитарных социальных наук. Речь идет в первую очередь об истории, философии и политологии. Фактически о тех дисциплинах, которые лежат в основе учебных пособий по обществу знания. И я еще раз хочу к этому вернуться. Это, конечно же, является основой основ. Потому что без четких, глубоких и основополагающих знаний, особенно на события новейшей истории, нам очень трудно будет выстраивать работу с учащимися и в школах, и в высших учебных заведениях. В этой связи хотелось бы отметить, что большинство грантов сегодня направлено на финансирование поездок ученых за рубеж. Это, конечно, расширяет возможности для обмена идеями и мобильности науки. Однако этого мало. И надо подумать, продумать специальную систему грантов, поощряющих людей гуманитарной науки. Особенно тех, кто готовит современные учебники для вузов и школ. Имея в виду также методические пособия, христоматии, атласы и другие... Подобные издания. Известно, что здесь есть большой разброс и информации, и точек зрения, причем далеко не все издательства ответственно подходят к содержанию таких пособий. А их деятельность это не просто полиграфическая, а прежде всего образовательная. И потому образовательные стандарты здесь должны быть обязательно обеспечены. Думаю, что эту проблему надо обсудить вместе с представителями издательств. Причем я Говорю именно о, о стандартах образования, а, а не о стандартизации мышления. Я не говорю о том, что нужно всех причесать. Конечно, по единому стандарту, как это было когда-то при господстве одной идеологии. Конечно, в учебниках могут и должны излагаться разные точки зрения на, на проблемы общественного развития и государственного развития. Но образовательные стандарты, качество... Должны быть обеспечены. И э, в учебных пособиях, если уж излагаются какие-то э, позиции, какие-то подходы и какие-то оценки, должны быть представлены альтернативные точки зрения, а, а не навязываться только одно видение, э, скажем, на, на ход на результаты Великой Отечественной войны, что абсолютно недопустимо и даже оскорбительно для нашего народа подчас бывает. А я видел такие сентенции в, в учебной литературе. Уважаемые коллеги, ваша конференция далеко не рядовое событие. Ее трудно отнести к сугубо отраслевой встрече. Тема, которую вы поднимаете, действительно волнует сегодня все российское общество. Образование и воспитание наших детей, передача им лучших традиций и ценностей отечественной культуры, никого не оставляет безучастными. В этой связи хотел бы проинформировать вас о том, что мы подписаны сегодня указ о создании фонда «Русский мир», целью которого является изучение и популяризация русского языка и в нашей стране, и в мире. А в целом распространение и развитие богатейшего культурного наследия России, важнейшую часть которого составляют именно гуманитарные науки и гуманитарные знания. Повторю, этот фундамент, который формирует личность и помогает овладеть любыми другими знаниями, помогает строить и эффективную государственную жизнь, и демократическое и гражданское общество, и, конечно, такое образование крайне важно для нашей молодежи. Повторяю, и в вузах, и в средних учебных заведениях, и в высших учебных заведениях. Это то, что я хотел бы сказать в начале. Спасибо за внимание. Прошу вас.